Друзья, всем привет! С вами Юрий Павлов. Сегодня будет следующий вопрос. Опять о ключах для участия в торгах. И вопрос звучит следующим образом. Можно ли ключ для торгов по банкротству использовать также для участия в активах госкорпораций? Как его настроить? Еще был вопрос, можно ли где-то взять ключ там значительно дешевле или как-то вот непонятным образом, серым образом оформить, да, то есть подешевле и так далее. Смотрите, я вообще хочу ответить на этот вопрос по-другому, что изначально, изначально ключ вообще лучше не покупать. Я замечаю, что многие, там, может быть, по наставлению своих гуру или где-то там прочитали, перед тем, как вообще участвовать в каких-либо торгах, покупают себе ключ. И что получается в итоге? Вот вы сидите с этим ключом, находите объект, а ключ к этим торгам не подходит, потому что нет универсального ключа. Если бы он был, то все бы удостоверяющие центры продавали одну версию ключа. Но у всех разные. Почему? Потому что везде разные площадки да, то есть И даже если этот ключ, как говорится, подходит ко многим площадкам Все равно не как всем да? Поэтому, друзья, во-первых, ключи, да, как могут подходить, так могут не подходить Но самое важное, вообще про другое Зачем покупать ключ? Вот представьте, вы купили ключ, потратили деньги, пришли, а он не подходит Идите от обратного Найдите вначале объект который вы хотите купить. Потом посмотрите, какой ключ для него нужен, и после этого купите. То есть в противном случае вы можете стать просто коллекционером ключей. Накупили много ключей, ни один не подошел, нашли объект, купили себе еще один ключ. Да? Это первый момент. И напоминаю, на активах госкорпорации может быть такое. Вы купили много ключей, пришли на активы госкорпорации, а там ключ вообще не нужен. Да? То есть опять, если желание просто потратить деньги можно действовать, но я не рекомендую, в начале объект, в начале объект, не покупайте ключи до торгов, не покупайте торги перед обучением, в начале объект, а потом тратьте деньги на то, что уже нужно, и никак иначе, вот это основная идея про ключи, а также про всякие серые ключи и так далее, если даже такое есть, я этим пользоваться точно не рекомендую. Итак, друзья, если остались вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, приглашайте много-много-много друзей. И с вами я, Юрий Павлов, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». На связи и до встречи.